Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Бофт Наталья. Сегодня у нас новая рубрика для начинающих. Как оказалось, на моем канале есть достаточно много людей, которые раньше фитнесом не занимались, поэтому мы начинаем эту рубрику и в каком же формате будут эти видео. Сначала я показываю упражнение, показываю правильную технику его выполнения и потом мы вместе с вами повторяем нужное количество раз. Ну и, конечно же, сначала разминка. Делаем глубокий вдох через нос. Вытягиваемся вверх. На выдох расслабились. Снова глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз вдох. Вытягиваемся вверх. Выдох. За последним разом на вдох оставляем руки. Вытягиваемся одной. Живот в себя. Тянемся второй рукой. Еще одной. Второй. Потянулись. На выдох разводим руки в стороны. Вдох. И вперед-выдох. Разводим руки вдох. И округленной спиной назад. Выдох. Снова вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. По три раза отталкиваем. Раз. Два. Три. Вперед. Снова раз. Два. Три. Вперед. И еще раз. Два. Три. Вперед. Хорошо. Руки к себе. Отталкиваем лопатку одну назад. Затем вторую. Лопаткой тянемся. Выдох. И еще выдох. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Разводим руки в стороны. Снова делаем вдох. Наклон. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И по восемь. Раз. Два. Живот тягиваем. Три. Четыре. Четыре. 3, 2, 1, и в другую сторону, раз 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, добавляем ноги, делаем глубокий вдох, поднимаемся на полупальцы, на выдох, опустились, снова на полупальцы, вдох, и опустились, выдох, и еще раз, вдох, и опустились, выдох, хорошо, делаем небольшой шаг, степ-теп, разогреваем мышцы ног, еще на выдох. Выдох. В сторону. хорошо, И захлест. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. И по два раза в одну сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. Колено. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один и по два. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три, два, один. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Хорошо. Размяли ноги. Итак, первое упражнение. Ставим ноги на ширине плеч, стопы направлены четко вперед. Живот, ягодицы подбираем в себя. Спина прямая, руки опущены. Делаем присед. Начинаем выполнять упражнение с отведения таза назад. Отталкивая таз, опускаемся до параллели с полом, затем медленно поднимаемся вверх. И еще раз. Опускаемся также вниз колени, удерживаем на месте. Обратите внимание, колени не должны выходить за пальцы ног, спина прямая, плечи развернуты. Затем также поднимаемся вверх. Хорошо. Итак, на два счета опускаемся вниз, на два поднимаемся вверх, выполняем четыре раза. И на два. Вниз, на два Вверх, на два Вниз, на два Вверх, дыхание не задерживаем По центру вдох, внизу выдох Вдох, выдох И еще раз, вдох Выдох, вдох Выдох, выдох. теперь на три медленно вниз Четыре подъема, раз, два Три, подъем Еще три раза, раз, два Три, подъем И еще раз Два, три Подъем, акцент тазом назад, раз, два, три, подъем Теперь опускаемся и удерживаем себя внизу на согнутых ногах Раз, держим, два, три, четыре, дышим, четыре Три, два, один, и поднимаемся вверх Молодцы, хорошо, Разняли ноги в одну в другую сторону Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох И еще раз, вдох потянулись как можно больше вверх и на выдох расслабились размяли ноги в одну, в другую сторону и еще один подход снова ставим ноги на ширине плеч стопы четко направлены вперед живот, ягодицы подтягиваем себя, спина прямая плечи развернуты и снова на два счета помним, таз отталкиваем назад, на два подъем вверх, на два вниз, на два вверх, на два Вниз. На два. Вверх. Помним. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На три. Медленно. Раз. Два. Три. Подъем. Снова. Раз. Два. Три. Подъем. Еще раз. Два. Три. И последний. Раз. Два. Три. Остаемся внизу. Удерживаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще немного. Четыре. Держим 3, держим 2, подъем, разняли ноги в одну, в другую сторону, сделали глубокий вдох, потянулись вверх и на выдох, расслабились, разняли ноги. Для следующего упражнения левую ногу отводим назад, правая остается перед собой, обратите внимание, стопа не развернута, она направлена Вперед даже немножечко слегка на себя. Хорошо. Также делаем присед вниз. Опускаемся до прямого угла обоих коленных суставов. И медленно поднимаемся вверх. Снова также медленно опускаемся вниз. Обратите внимание, техника выполнения, так же, как и в первом упражнении. Колено не должно выходить за пальцы стопы. И также медленно поднимаемся вверх. Спина у нас все время прямая. Живот подтянут, корпус вперед не наклоняем. Итак, 4 раза на 2. Затем 4 раза, 3 медленно опускаемся, на 4 поднимаемся вверх. И на 2 счета. Раз, два, три. 4, Второй раз. Два, три, 4, Живут ягодица в себя. Раз, два, три, 4, Последний раз. Два, три. Медленно на три счета опускаемся. Раз, два, три, подъем. Еще три раза. Раз. Два. Три. Подъем. Еще раз. Два. Три. Подъем. И снова раз. Два. Три. Подъем. Хорошо. Опускаемся и удерживаем себя внизу. Раз. Дышим. Два. Спина прямая. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. И поднимаемся вверх. Забираем ногу. Расслабили в одну, в другую сторону. И то же самое делаем с другой. Левая нога по центру. Правую отводим назад. Спина прямая. Живот подтянут. И то же самое. Помним, стопа слегка на себя Живот втягиваем, разворачиваем плечи И снова на два счета Вниз На два Вверх, дыхание не задерживаем Вдох, выдох Вдох, выдох Чашечкой а пол ни в коем случае не бьемся Но опускаемся достаточно низко И на три медленно Раз, два, три Подъем Раз, два, три Подъем Раз два, три, еще один. Отлично. Остаемся внизу. Удерживаем. Раз. Дышим. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. И поднимаемся вверх. Размяли ноги в одну в другую сторону. И снова сделали глубокий-глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. И снова вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились размяли ноги в одну и в другую сторону. Хорошо. Для следующего упражнения опускаемся на коврик, ставим локти в упор перед собой, сзади скрещиваем стопы и стоим на локтях и коленях. Хорошо. Подготавливаем к себе к планке. Живот подтянут, спина прямая. Обратите внимание, копчик как будто бы слегка подкручиваем под себя, зажимаем ягодицы, головой тянемся вперед, стараемся выровнять спину в одну прямую линию. Локти должны стоять четко под плечевым суставом. Удерживаем положение раз, живот подтянут два, стоим три, четыре, еще удерживаем 4 три. Два, один Хорошо Для те, Опускаемся вниз Для тех, кому показалось это упражнение достаточно простым Выравниваем ноги, ставим пальцы ног в упор Кому было достаточно сложно, делаем также первый вариант Те, кто делает второй Мы выравниваем ноги, поднимаемся И удерживаем положение Головой вытягиваемся вперед Спина прямая Зажимаем ягодицы, живот подтянут, напряжен, и удерживаем положение раз, стоим два, дыхание не задерживаем три, четыре, еще удерживаем пять, головой тянемся вперед шесть, семь, восемь, все время дышим восемь, семь, шесть, пять, еще стоим четыре, три, два один согнули ноги сели на пятки расслабились сидим дыхание не задерживаем хорошо разгружаем поясницу отлично округленная спина поднимаемся вверх плечи оттолкнули назад сделали вдох и Потянулись вверх и на выдох расслабили руки и делаем еще один подход, каждый выбирает свой вариант, либо на коленях чуть проще вариант, либо с прямыми ногами чуть сложнее, хорошо, снова опускаемся на локти помним, локти четко под плечевым суставом, живот подтянут хорошо, зажимая ягодицы, Головой тянемся вперед и удерживаем положение раз, держим два, ягодицы зажаты, три 4 еще удерживаем 5 шесть семь восемь еще больше головой тянемся вперед копчиком назад еще восемь семь шесть пять четыре три два один снова согнули ноги сели на пятки разгрузили поясницу руки лучше. Опустить вдоль ног, голова на бок, закрыли глаза, расслабились, лежим 4, еще лежим 3, 2, 1. Разворачиваем голову, медленно округленная спина, поднимаемся. Вверх. Хорошо. Для следующего упражнения опускаемся полностью на коврик, ложимся на живот. Выравниваем руки перед собой, прорабатываем мышцы спины. Поднимаемся вверх двумя руками, двумя ногами, головой руками обязательно тянемся вперед, затем опускаемся на пол. Еще раз. Именно вытягиваясь, не ломаясь поясницы, а вытягиваясь через разные стороны, поднимаемся вверх и опускаемся на пол. Хорошо. Повторяем 10 раз и задерживаемся вверху, удерживаем тоже 10 и со мной. И удерживаем 10 9 хорошо и опускаемся на пол расслабились подышали хорошо и еще один подход все то же самое 10 раз поднимаемся на 10 остались удерживаем 10 щиток. поехали Удерживаем 10, 9, головой руками тянемся вперед. Хорошо, опускаемся на пол и полностью расслабляемся ставим руки в упор возле груди приподнимаем ягодицы стараемся возвратиться на пятки руки вдоль корпуса назад голова снова на бок закрыли глаза разгрузили поясницу лежим 4 лежим 3 еще лежим 2 один, голова прямо и медленно округленной спиной поднимаемся вверх для следующего упражнения ставим руки в упор перед собой правую согнутую ногу поднимаем вверх стопа направлена на себя пяткой в потолок хорошо пояснице стараемся не прогибаться живот обязательно втягиваем в себя и пружиним напряженной ногой вверх прорабатывая ягодичную мышцу на выдох раз два три 4, 5, шесть, семь, восемь. Обязательно тянитесь головой вперед. Убирайте прогиб поясницы. Изолировано стараемся работать только ягодичной мышцей. Хорошо. Акцент все время вверх. На выдох. Выдох. Выдох. Еще вверх. Вверх. Живот обязательно втягиваем себя. Еще восемь. Семь. Шесть. 5. Четыре. Три. Два. Отлично. И по три раза. Раз. Два. 3. ногу опускаем. Снова вверх. Раз. Два. Три. Опускаем. Нога сильная, напряженная. Два, три. Опускаем. И еще. Два. Три. Опускаем. И снова на каждый счет 16 Раз. Раз. Два. Живот тянули. 3. 4. Головой тянемся вперед. 5. Шесть. Семь. Восемь. Колено низко не опускаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо, задержали ногу. И снова по три. Раз, два, три. Опустили. Снова раз. Два. Три. Опустили. Еще раз. Два. Три. И последний. Раз, два, три. Отлично. Опускаемся. На ягодицы, Руки прямые вперед. Животом грудью. Опускаемся на бедра. Задержались. Четыре. Три. Два. Один и то же самое делаем с левой ногой. Помним, живот тянули, поясница не прогибаемся, поднимаем левую ногу, колено параллельно полу, стопа на себя и выталкиваем шестнадцать раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один по три. Раз, два, три. Опустили снова. Раз, два. Три поясницы, не прогибаясь. Раз, два, три. Живот подтянут. Раз, два, три. И снова 16 на каждый счет. Раз, два, три. Живот тягиваем. Пять, шесть, семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Нога напряжена. И по три. Раз, два, три. Опустили еще три раза также. Хорошо. Два раза. Сильной ногой. Опустили. Хорошо. Сели на пятки. Расслабились. Сидим. 4. Животом грудью на бедра. 3. 2. Один. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Для следующего портения разворачиваемся на спину. Хорошо, опускаемся, на локти ноги, поднимаем потолок, выравниваем и разводим их в стороны. Именно с усилием сводим напряженные ноги на выдох, на вдох разводим в стороны. Акцент на соединении ног. Но даже когда вы ноги разводите в стороны, они все равно должны быть напряжены. и так выполняем 16 раз. Выдох, выдох, вверх, вверх. Еще выдох, выдох. Вверх, Напряженными ногами еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опускаем правую ногу, стопа на себя. Таз удерживаем на месте, отводим ногу в сторону, возвращаем обратно. Помним, нога все время в напряженном состоянии. И снова 16 раз. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох выдох вдох продолжаем еще так же на выдох вверх нога напряжена продолжаем совсем немного еще восемь семь шесть пять еще четыре пятка направлен на потолок 3 2 один. и тоже меняем ногу делаем с другой вдох выдох вдох выдох, хорошо, еще так же обязательно пяткой в потолок живот подтянут напряжен совсем немного продолжаем еще 8 7 6 5, нога напряжена, 4 3 2 1, хорошо две ноги вверху, разводим стороны и заканчиваем как начинали 16 раз с усилием сводим 3, 4, акцент вверх, 6, 7, 8, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кому покажется мало, вы можете выполнить еще 16 раз один подход, либо даже 2 раза по 16 раз. Хорошо. После того, как закончили упражнение, ноги остаются вверху, мы опускаемся на спину, ноги разводим в стороны, расслабляем, слегка положили руки и придавили расслабленные ноги вниз к полу, еще вниз, вниз, ноги обязательно должны быть расслаблены. Хорошо, помогаем ногам собраться и ставим их на пол, на ширине плеч. И последнее упражнение на сегодня, это перерабатываем мышцы живота, руки за головой. Подбородок к груди мы не прижимаем. Между подбородком и грудью должен поместиться кулачок. Хорошо. На два счета поднимаемся вверх и на два опускаемся вниз. Стараемся ребрами тянуться к тазу. Укорачивая мышцы живота, ребрами тянемся к тазу. Итак, на два вверх, на два вниз. Восемь раз. Поехали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. выдох. Хорошо, еще четыре. Остаемся вверху, удерживаем положение, затем выравниваем одну руку и тянемся до стопы. Раз. Два. Всего десять раз. Три. Четыре. Плечи, лопатки вверху. Пять. Еще шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Поддерживаем голову левой рукой, выравниваем правую снова. Раз. Два. 4 4. 5. Шесть. Семь. 8 9 Десять. Выравниваем обе и стараемся на каждый счет дотягиваться до стопы. Раз, два, три. Плечо лопатки вверху. 4 Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10 Еще 10 Девять. Восемь. Семь. Шесть. 5, 4, 3, 2, 1, опускаемся вниз, полностью расслабились, положили руку в районе пупка, делаем глубокий вдох в живот, выдох, расслабились, еще вдох, выдох, еще вдох, выдох и снова вдох. Выдох. Опускаем руку. подышали грудную клетку. Восстановили дыхание. И еще только один подход. Снова руки за головой. Локти в стороны. Подбородок в груди. Не переживаем. И снова. На два. Вверх. На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. Помним, ребрами тянемся к тазу. Хорошо. На два. Вверх. На два. Опустились. Еще четыре. Вниз. Три. Вниз. Два. Опустились. Один. Остаемся вверху. Выравниваем одну руку и десять раз дотягиваемся до стопы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Смена, Выравниваем вторую и снова раз. Два, три, четыре, пять. Плечи лопатки вверху. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Выравниваем обе и заканчиваем на каждый счет. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и еще десять, девять. Восемь, семь, шесть, 5, четыре, три, два, один. Потянулись вперед, удерживаем раз, держим два. Дышим три. Четыре. Еще четыре. Три, два. И снова опускаемся на пол. Снова одна рука в районе кубка. Делаем вдох в живот. Выдох. Снова вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Опускаем руку. Подышали грудной клеткой. Хорошо. Выравниваем ноги. Собираем вместе. Выравниваем руки. Делаем глубокий вдох. Живот втягиваем в себя. И стараемся вытянуться головой руками в одну сторону. копчиком ногами в другую. На выдох расслабились. И снова делаем глубокий глубокий вдох. Живот втянули. Потянулись в разные стороны. И на выдох расслабились. За последним разом делаем глубокий вдох. Вытягиваемся вверх, на выдох поднимаем руки, голову, плечи. У кого есть возможность, поднимаются полностью постепенно вверх. У кого нет возможности, то остается с руками вверху, одну ногу сгибает, захватывает колено и поднимает себя вместе с ногой. Хорошо, вытягиваемся вверх, живот втянули, отталкиваем прямые руки назад, раз назад, два. Четыре живот втягиваем, вторая рука впереди и снова четыре. Три, два, один. Сделали вдох, на выдох опускаемся вниз к прямым ногам. Стараемся захватить стопы и наклон вниз. Раз, вниз, два, по возможности вперед. Три, четыре, главное держать прямыми ноги, стопы натягиваем на себя. Четыре, три, два, один, три. Поднимаемся и снова делаем вдох. Вытягиваемся вверх и снова наклон вперед. Тянемся. Раз. Тянемся. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. Приподнимаемся. Хорошо. Собираем стопы вместе. Колени в стороны. Потянули стопы на себя. Колени по возможности пытаемся положить на пол. Тянем внутреннюю поверхность бедер. Делаем глубокий вдох. Тянем стопы к себе и прямой спиной. Наклоняемся вниз. Раз. Вниз, два, именно прямой спиной 3, 4. Снова потянули стопы на себя, колени в стороны. Сделали вдох. И еще раз наклон. 4, 3, 2, 1. Хорошо? На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мной. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Всем пока!